Добрый, доброе утро! Девочки, напишите мне, слышно ли меня. Пока присоединяются другие участники. Ждём. Доброе утро! У нас Данута. Доброе утро. Доброе утро, Наталья. Э, вот 11 часов, среда, а это значит, что у нас в эфире, в прямом эфире, парфюмерный марафон. <laughs> да, колдую, это так приятно, доставать ароматы любимые из коробочек. Сейчас будем тестировать. Так, немножко, немножко, вот так. Значит, что у нас в эфире парфюмерный марафон. Мы тестируем ароматы. И сегодня это... Мы продолжаем тестировать ароматы коллекции «Париж» от «Ламбре». Так, все ли тут они у меня красивенько стоят? Все ли видны? Ароматы коллекции «Париж». Каждый по-своему бесподобный, каждый уникальный, каждый просто как драгоценный камень в ожерелье. И э, на предыдущих двух эфирах, если вы еще не видели их, э, посмотрите на страничке э, парфюмерных стилистов Куликовой Татьяны и Куликовой Натальи и Крыловой Татьяны. Так сложилось, что прямые эфиры по изучению новых ароматов коллекции «Ламбре» проводят парфюмерные стилисты. Выпускники Академии парфюмерного бизнеса Гульнас и Дрисовой. И я одна из них, Ольга Азизова, парфюмерный стилист. Что же нам понадобится для... Сегодняшнего, для сегодняшней нашей работы это действительно будет не просто прослушивание, а работа, изучение, тестирование ароматов. И мне понадобится ваша помощь. А вам понадобятся пробники ароматов. У меня это полноразмерные флаконы аромата S или 106 номер и вот такого аромата 107 номер. Нам понадобятся блоттеры и... Вода. Вода для того, чтобы каждый следующий аромат ощущался как первый. Ну что ж, все готовы? Поставьте мне, ну, сердечки. чтобы я видела, что вы запаслись водичкой, блоттерами, и у вас есть, конечно же, ароматы для тестирования. Гульнас, как твое обоняние? Вернулось ли к тебе обоняние? Потому что <смех> всегда очень радостно, когда все... Ой, спасибо, сердечки вижу. Когда все участники активно. Но а, я думаю, что... Ну, я надеюсь, что вернулось все-таки. Готовы. Отлично. Ну что ж, тогда берем первый Блоттер. И аромат с Аромат «Гульнас» по памяти. Ты же их успела протестировать до своего насморка? Желаю, чтобы как можно быстрее вернулось обоняние. Прекрасно понимаю тебя, как это... Как это ну, неприятно, когда не слышишь любимых ароматов. Ждем несколько секунд, 10-20, чтобы улетучился спирт, выветрился. Спирт – самый летучий ингредиент в парфюмерии. И он улетучивается в первые 10-20-30 секунд. Написано «помахать». Вот сейчас я лилию помахаю, а я и помахаю блоттером. Я вас попрошу... Значит, технология нашего тестирования будет такова. Мы наносим аромат на блоттер, ждем 20-30 секунд, чтобы улетучился спирт, слушаем аромат. И, и, и сначала первое, первое э, как бы задание такое, я вас попрошу описать аромат в трех характеристиках. Э, в трех, э, как бы, три, да, ну вот три характеристики слова у меня куда-то убежало. Огогуль нас пишет, самая интересная на аромат и вообще запахи тоже хромает. Какой-то новый опыт. Записываю впечатление, Гульнас. Слушаем аромат и жду от вас три характеристики этого аромата. Три описания, как что для вас этот аромат? Какой он. Светлана пишет, яркий, летящий, радостный. Да, мы помним, что это сейчас мы слушаем первую ноту, первую ноту аромата. Елена пишет, загадочный, пушистый, мягкий, теплый. Элла, радостный, сладкий, нежный. Лиля, весенний, цветочный, воздушный. Наталья яркий, изысканный. Три, три описания, три характеристики. Для меня этот аромат яркий, радостный, элегантный. Вот еще есть описание. Легкий, женственный, летящий. Да, женственный аромат. Женственный, прекрасный аромат. Теплый Натали пишет. Для меня, да, я уже сказала, аромат яркий, радостный, элегантный. Аромат где-то вот таких, такой и весенний, и аромат настроения. А сейчас я вас попрошу представить, какая женщина могла бы носить этот аромат, какими чертами характера она может обладать. Аромат настроения. Действительно, вчера тестировала этот аромат тоже. Кстати, аромат очень стойкий. Аромат в духах это 20 мл. Вчера, в середине дня, я нанесла аромат, а сегодня утром я проснулась с настроением от того, что вдыха... вот у меня рядом рука и этот аромат был. Вот Данута пишет, завораживающий, нежный, звенящий. Прям хочется вот, вот притягательный, хочется слушать и слушать его. Женщина, Лиля пишет, мягкая, любимая ее, хочется обнять. Светлана, современная, гармоничная, романтичная, обворожительная, кокетка. Для женственной, Елена пишет, для очень женственной, спокойной, душевной. Да, есть в этом аромате нотки гармонии, нотки притяжения, такого обаяния. Женщина, влюбленная в жизнь, оптимистка, любит себя и людей, отличная характеристика подходит этому аромату. Да, согласна, согласна. Аромат женственный, аромат э, такой вот спокойной гармонии, уравновешивающей. Э, его можно... Даже для коррекции прописывать тем, кто немножко так где-то стрессует, где-то э, возбудился не, не по-хорошему, где-то э, вот какие-то события такие. Вот аромат успокаивает, аромат дарит гармонию. Женщина. Женщина. Вот для меня эта женщина... Для женщина, знающая себе цену, но в то же время женщина, которая может обаять, которая может умиротворить, которая может обнять весь мир. Вот такая у меня характеристика получилась. Романтический стиль в одежде. Света, спасибо. Аромат любимой женщины. Отлично. Может этот аромат быть ароматом любимой женщины. Конечно. И я вас попрошу теперь... Вот на ваш взгляд, как этот аромат может встроиться в парфюмерный гардероб? Куда с этим ароматом уместно прийти? Когда, куда этот аромат уместно надеть? Наталья пишет. Она ценит себя, уверена в своей неотразимости, поэтому она может позволить себе то, что пожелает. Да. Она свободная, да, совершенно верно. Она Раскованная она для себя и для мира. Для коррекции карьеристкам, чтобы дома не конкурировать с мужем. Да, да. Чтобы дома быть просто любимой женщиной. Отличный аромат подойдет, да. Какие еще? Кто еще как представил этот аромат? Для, аромат, для меня этот аромат может быть ароматом выходного дня ароматом спокойного общения вечером. Аромат, вообще на самом деле, мне кажется, этот аромат универсальный, когда женщина хочет гармонизировать себя и мир окружающий. Светлана пишет, в гардеробе ароматов вечерний, аромат любимой женщины, релакс для повышения релакс для повышения самооценки для проработки женственности. Да, да. Чудесный аромат. Муж сказал, что в этом Лиля пишет. Муж сказал, что там аромате тебя хочется все время обнимать. Да, да. Прекрасный аромат. Передайте Лиля, вашему мужу, что в этом аромате э, вот вы домашнее, уютное, и мы вас поддерживаем для радости себе, и окружающим. Да, да, ну да, да, стоп, согласна, согласна. Угу. А мы тем временем, ну, подытожим тогда, да, вот что это, что аромат S. Аромат S яркие, радостные, воздушные, весенний, гармоничные, спокойные. Вот немножечко сейчас верну. Вот так. Светлана. Аромат повышает уровень радости, с ним хочется улыбаться. Да. Елена пишет: мне кажется, это неотъемлемая часть в каждодневном применении. Он должен быть с утра до вечера для коррекции состояния. Может быть не каждый, не каждый день, но целый день. Ну, если, если надо сохранить такое состояние гармонии, равновесия, спокойствия на целый день, пожалуйста. Да. Аромат радостный, яркий, воздушный, весенний, для настроения. Аромат любимой женщины. Можно сказать, универсальный аромат для женщины, которая любит себя, любит людей, любит окружающий мир. Женщина... Ну, женщина-праздник, я бы сказала. Но праздник такой э не вау-фейерверк, как шампанское, а праздник, который всегда с тобой внутри. Да. А мы с вами послушаем аромат. Теперь вот такой вот аромат. Э ну, в коллекции он позиционируется как мужской аромат, но мы сейчас посмотрим... когда-то, когда только э, мы получили эти ароматы в коллекцию, так, нанесли аромат и ждем э, несколько секунд. Когда мы получили это, эти ароматы в коллекцию, я, конечно же, купила себе любимые все женские ароматы, а мужа купила вот этот аромат, сто И я, когда он пользовался этим ароматом, Ой, может быть, и рано я рассказываю, послушать ваше мнение. <с> Натали написала «Аромат С». Его рекомендую женщинам для повышения самооценки и прокачки женственности. Очень подойдет, совершенно верно. А теперь мы слушаем 107-й. Лиля, да, да, теперь мы слушаем 107 седьмой. Хорошо от вас, три характеристики, три описания, что для вас аромат 107. Хорошо, расскажу в конце своей истории, да. характеристики аромата сто семь Лиля пишет яркий, стильный, дерзкий, современный. Светлана пишет, элегантный, чувственный, уютный, густой, обволакивающий. Теплый, уютный, обволакивающий. Элла пишет, да. Гульнас, ума поморщительная. Согласна, согласна. Да, Гульнас, этот аромат ты помнишь? И, даже, и память его сохранила. Будоражит, влечет, интригует, пишет Наталья. Для меня этот аромат волнующий, манящий увлекающий, яркий, дерзкий. А Елена пишет, для Елены он спокойный, жизнеутверждающий, умиротворяющий, жизнеутверждающий, да, согласна, помечающий себе. Помечайте, пожалуйста, вот характеристики, которые вы услышали, и которые дополняют ваше впечатление от аромата стильный. Светлана пишет, многогранный, интеллигентный, зрелый мужчина, не мальчишка. Угу. Угу. Да, и вот уже как раз зрелый мужчина. Какой это мужчина? Какой это может быть мужчина в вашем понимании, в вашем представлении этого аромата? Что за мужчина может пользоваться этим ароматом? стильный, многогранный, интеллигентный, зрелый мужчина. Светлана, благородный, уравновешенный, солидный. Гульнас, импозантный, зрелый, солидный. Да, уже как вот пишем, что не мальчишка, зрелый, солидный, аромат добавляет, этот аромат добавляет возраста, или же им может воспользоваться молодой человек, который может, хочет для каких-то целей добавить себе немножко возраста, возраста, статуса, солидности, Элла пишет, гармоничный, надежный, элегантный, да. еще для меня этот аромат любимого мужчины. Алла, приветствую. Для уверенной, уверенной интеллигентной, благородной. Статусный, статусный аромат. Да. Угу. И, пожалуйста, попрошу вас, впишите его в парфюмерный гардероб. В какое время уместен этот аромат для современного, стильного, интеллигентного, благородного, элегантного, уверенного мужчины? Он знает себе цену, Лилия пишет, все женщины от него без ума, он успешен в бизнесе. Или он успешен в бизнесе, или он хочет быть успешным в бизнесе. Этот аромат мы можем порекомендовать тем, кто ну, не слишком уверен в себе, но хочет добиться успеха в бизнесе. Мужчина из женской мечты. Наталья, какое прекрасное романтичное описание. Вот, да, мужчину хочется вдыхать и вдыхать. У нас, как я тебя понимаю. Так вот, теперь моя история. Когда Я купила этот аромат для своего мужа. И когда он им пользовался, я хвостиком прямо за ним ходила. Этого мужчину хочется вдыхать и вдыхать, да. Стиль, стиль классический. Ходила за ним хвостиком. Везде старалась уловить этот аромат, где он прошел. Ну и по итогу, в конце концов, стала пользоваться им сама аромат. Стиль, вот Наталья пишет. Стиль классический, кэжуал. Солидное авто с кожаным салоном. Идеально сидящий смокинг и загадочная улыбка спутницы рядом. В вечернем платье с декольте. Вот прям описание. Прям, вот прям хоть на карточку описание. Не для джинсов и косухи. Да, Света. Согласна. Согласна. Аромат э, такой немножко требует дресс-кода уже определенного. Э, аромат элегантной одежды, аромат эм, статусных аксессуаров, Ара... миксовать, да, гульнас, этот аромат, когда мы э, э, на обучении в академии на курсе парфюмерный гардероб тестировали э, ароматы, я... Когда мы проходили, когда он изучали лейринг, я этот аромат миксовала с очень многими ароматами. И он очень гармонично смотрится, слушается. Вот это да, нужно пробовать, нужно смотреть, но он прям вот просто получается восхитительные ароматы, дарит ощущение роскоши, света. Да, да, иногда. Вот даже какие-то глинтвейные нотки слышатся, и для меня он еще такой достаточно праздничный аромат. Да, волнующий, стильный, дерзкий аромат для элегантного, современного, статусного мужчины. Мужчины, который обожаем своей женщиной, который надежный, благородный, и вот за ним, как за каменной стеной. Расскажи, Да, Натали. Вечерний событийный элитный. Да, этот аромат очень уместен на вечером на торжественных мероприятиях. И э, вот элитный, да. Согласна, согласна. А вообще, да, его хочется вдыхать и вдыхать. И аромат, и мужчину, который в этом аромате. Ламбре 107. Хорош для любого случая, когда... Гульнас пишет. Хорош для любого случая, когда надо покорять. Да, за, этой мужчина... за этим мужчиной Ах, можно идти вперед. Вдаль светлую. Ой, на водички. Мы разобрали сегодня два, два аромата. Аромат коллекции Ламбре С и мужской аромат, который э, вполне может быть и ароматом унисекс, ароматом family лук, и который подхож для лейеринга. Вот эти, я сказала, слова интересные такие. Э, мы их, я думаю, что мы их будем разбирать еще на прямых эфирах. Я э, боюсь, Лиля пишет своему мужчине, брать, а то будут еще толпами за ним бегать. Лиля, брать аромат можно, брать аромат нужно. А, пусть он им пользуется дома. Или для особых случаев, когда вы рядом с ним. Светлана пишет: для повышения мужской самооценки, для придания статус, статусности. <laughs> Лиля есть такой риск. Вот просто это когда мужчина в этом, муж в этом аромате, нужно быть с ним рядом. Просто а, чудесные, прекрасные ароматы коллекции «Париж» мы с вами разобрали. Экспериментируйте, пробуйте, <свят> ходить потом охранять. <свят> Я думаю, что, конечно, это все шутки. Все равно доверие в семье существует, и никакой аромат, если в семье доверие и любовь, никакой аромат не помешает. Пробуйте, экспериментируйте, экспериментируйте миксовать аромат 107 с женскими ароматами мы разобрали коллекцию париж и если вы те кто был на прямых эфирах когда мы слушали ароматы п и а и р и и я думаю вы со мной согласитесь что практически вот эти ароматы закрывают базовый парфюмерный гардероб где-то даже могут они быть если мы миксуем, могут быть и дополнить расширенный гардероб. Но просто вот эта коллекция, ну, как, как, как же без нее? Как же без нее? Прекрасное ожерелье французских ароматов от французской фабрики «Техника Флор». Это просто нам вот как подарок в коллекцию «Ламбре». Но на этом наши парфюмерные гардеробы, э, наш парфюмерный марафон не заканчивается он продолжится в следующую среду в 11 часов, как обычно на том же месте в тот же час, и будет нам представлять новые ароматы. Парфюмерный стилист Светлана Рылькова, профессионал с большой буквы. Я ее для себя называю. Герой капиталистического труда, удивляясь ее работоспособности, дисциплине, вот четкости. Света для меня образец профессионализма, образец дотошности, образец вот такого чуткого отношения к своим клиентам. У Светланы очень много клиентов, Светлана любит своих клиентов, они отвечают ей взаимностью. Да, да, я рада, да. И Светлана нам представит еще следующие два аромата. Поэтому приглашаю вас в следующую среду в 11 часов в продолжение нашего парфюмерного марафона. Рада была всех видеть, рада была вашей активности. Прекрасные эпитеты мы подарили ароматам, прекрасные образы, Мужчин и женщин мы создали. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!